Бой у нас здесь, братва. Ядерно разведует ваш экран. Это значит, что правильно. Сегодня мы посмотрим несколько билдов. В первую очередь, наверное, это будет Nidus. Поскольку недавно выкатили прямой версию, но сделаем немножко по похитрым. Посмотрим, ну, так скажем, не топ-5, но штуки 3-4 более-менее интересных билда. Так, вот этот. Уже 102 голос успел насобирать. Ауро, понятно, каразийный выброс. Так. Не быть сбитым с ног. Хм. Вот тут спорное решение, как по мне. Потому что у Нидуса взрывных способностей нет, соответственно, он не падает. Только, наверное, в том случае, если... Если, дайте-ка подумать... Если что-нибудь взрывное ее и так далее. Настакивает броню. Естественно. Сейчас попробую перевести. Угу, с двумя умбро фурумами. А почему? Потому что он почти идеален. Таких варфреймов немного, которые перевожу как могу, поэтому не удивляйтесь. С настолько классной механикой и синергии между скиллами. То, что он раздавать умеет, я и без тебя знаю, дядь. Идеальный выбор для практически любой миссии, даже на... нет на шпионаже он будет бесполезен две умбро формы для полной универсальности единственное что я до сих пор не пойму нахера да аугменты аугменты вот Exilus. вы будете использовать ауе пушки и на хук тап так паразитическая связь будет частенько использоваться когда будет слишком жарко Кровавый алтарь Гаруды. Да ну нахер. Хм, связывание скилл коры М -м, Не очень понятно нахрена. Даже читать особо не буду, в принципе. Все максимально банально. То есть у нас аура, которая ослабляет бронину. Стальное волокно усиление же Умбра тут, конечно сурово, но слепая ярость, адаптация растяжения адреналина охотника, по-моему мастхевный мод для Нидуса. Баф на хп и баф на броню, вроде бы все просто, единственное что не понимаю на кой ляд, настолько крутой скилл для пати, а именно ультунидуса заменили здесь на алтарь Горуды. Как говорится, нихера не понял, но очень интересно. И вот самое главное, самый тупой, наверное, вариант, но при этом максимально рабочая игра через 2-1-2-1 и так далее. Особенно если кастуется двойка в толпу. Я думаю, вы помните механику, что к чему. Поэтому лично я считаю, я бы спокойно Линк заменил на что-нибудь нахер надо и точно точно не юзал бы ульту не меняла оговорочка так что вот. так ладно пойдемте посмотрим еще что-нибудь интересное в принципе в принципе вот они популярные моды на нидуса я ничего нового не увидел король чумы Интересно Ага, тут уже растущая мощь Накладываю эффект статуса при помощи оружия Опять же Билд скорее всего заточен под использование АОЕ дамага Как лично я вижу Это Огрискова с аугом. И скорее всего какая-то Глефа Универсальная в принципе херня В качестве вторички можно парные игрокаты взять Хитрое течение Чистое и забафа зоны поражения. Сколько у нас, кстати, 190. Сила забафана. Конкретно, ну энергоэффективность. Короче, забафаны зоны поражения и сила. Только у нас рейндж заразы 30 метров. Личинка 22 метра. Вот честно вам скажу, неплохо бы куда-нибудь вкорячить поток, но ну, и избыточная мутация я уже давно с ней играю. И скажу вам так, реально обоюдно острый нож. С одной стороны, да. Дамаг там просто нечеловеческий, можно выдавать. Потому что даже, допустим, базовый урон там херо знает сколько. Я уже не помню точно. Но когда урон увеличивается, в, ну скажем, было на максимальном уровне мутации, было, допустим, базовый 500. Значит, просто пририсован 2 нуля, 50 тонн останется 150 тонн. Ясен, пень. Это стоит того. Но... Когда становится слишком жарко, выживать Нейдусу становится есть как тяжеловато. Потому что не забываем про КД в 30 секунд. Да. Мы начинаем наносить гораздо больше дамаги. Но если нам чпокнут ваншот, а нам это сделать очень легко, потому что Нейдус не имеет щита, в течение 30 секунд у тебя есть шикарная возможность отправиться к праотцам и молить пати о том, чтобы они таки отвлеклись и тебя, говнюка, подняли. Это все, конечно, круто. Хм -хм -хм, Дайте-ка подумать. С одной стороны, слепую ярость, неплохо бы выкинуть. Но нормальный такой баф на силу. Я просто не понимаю особо, куда бы я... Мог вкорячить поток Потому что с энергией на этом билде будут жуткие проблемы Если на один прокаст Зараза плюс, зараза плюс личинка Вернее как наоборот 2-1-2-1 мы играем Стянуть личинкой И потом хлопнуть заразой 39-62-101 В случае ошибки второго шанса не будет Именно поэтому я не хочу жертвовать энергоэффективностью в билдах на Нидуса. Я не могу сказать, что у меня там какой-то убер-билд и так далее. Нет, ни хрена подобного. Хм. Нам обещают 99,8 уменьшение дамага. Давайте-ка смотреть. Хардкорный эндгейм Нидус. Уменьшение дамага на 99,8%. Скалирование. Подходит для стального пути и арбитража. Требуется 4 формы и 197 тонн эндо. Угу. Тут появляется непрерывность и поток. Непрерывность у нас дает нормальный такой баф к длительности. Энергоэффективность опять 45. Почему? Потому что у нас опять бля, торчит слепая ярость. Но с другой стороны мы меньше здесь бафуем силу Меньше растягиваем Зону поражения Чтобы так и вкорячить поток И У нас Заменена ульта Единственное, что я не помню, от кого это откручена. Поэтому даже врать не буду. Вроде похоже на Эмбер. Но я не помню так на память все скиллы. Поэтому можете даже не пинать меня в комментариях. Мол, какого черта ты забыл? Это же Warframe Name. Блин, ребят. Их 47 штук. Не считая праймов. Поэтому могу запариться. Ладно, продолжим. Что еще крутого есть? Так, король королей. Яр с ним. Наверное, стоит посмотреть билды на обычного Нидуса, они как правило репрезентативнее. Ну, в принципе, все то же самое. Умбра билд, который вроде как не сосет. Экселсмод пуст И нет местов Обтекаемость Замечу тут энергоэффективность задрали Ахаха Умбранидус который не сосет Типа не заморачивайтесь потоком Просто юзайте адренальный охотников комбо. Я посмотрю, что за мод с обтекаемостью. Стримлайн. Просто переводы. Это ДЕР, расслабьтесь. Силовое течение. Можно, в принципе, вкинуть. Бонус, если у вас есть умбра форма, силов... можно закинуть силовое течение. За небольшую плюшку силы. Ну и без местов. Ну, во-первых, билд, наверное, подойдет в том случае, если вам лень дрочить хранилище. Ради поврежденных модов. Ну и во-вторых, билд в принципе легко собирается. Единственное, что. Смотря на что делать упор Если это Стальной натиск С аурами тут вообще все сложно Если Юзать корзины выброс Как собственного образца То наверное По корпусу он будет работать Хуже чем по грейнир Потому что ну, мы помним что у корпуса броня редкость В основном мы, мы играем От сноса щитов это значит идти типа по урон, другие и так далее, но это все лирика. Растущая мощь или стальной натиск. Опять же, если мы играем от оружия. Передача силы. Только в пате. Поэтому получается, что корозийный выброс меньше из зол в принципе, можно импровизировать как ваши душеньки угодно. Но все равно! Ауре вам придется заморочиться. Ну и да. Для обладателей уброфо... умбра формы есть бонус в виде какого-нибудь течения. Какого-нибудь. В образце было силовое. Ну и почитаем комменты. Так, приколу ради. Типа, увидим ли мы... Так. О! Это уже интереснее. Ну... Уже Билд набит Просто поврежденками В итоге получается мы опять сосем по энергоэффективности Что для Нидуса Наверное даже важнее Особенно если у вас руки не из того места Уж простите меня за прямоту Силовуха Плюс 15% к силе, плюс 30% не быть сбитым с ног. В принципе, полезная херь, если у нас Ауэ и оружие. Кратковременное усиление, слепая ярость. Перенапряжение. Я так понимаю, опять насовали умбра форм и... В принципе, никто ничего, как говорится, не делал. Единственная проблема, это расход форм. Их надо аж 6 штук. Из них три умбра. Вот тут-то, как говорится, приплывает полная жопа. Я не знаю, сколько билдов ты сделал но тем не менее. Танковка, адаптация, соло. И 256% процентов шанс крита. Это значит, что вполне себе. Вполне себе. Красные криты вы будете видеть не как обычно по большим праздникам, а вполне себе как обыденное явление. Растяжение, охват предвестника, так, каразийный выброс опять. О, карательная слежка. Нахрена, правда, непонятно, сейчас посмотрю. Массовая зараза. А, 120% шанс у крита на 15 секунд. Улучшение заразы, попадание по четырем врагам. В принципе, если стягивать толпу личинкой, аук на заразу работать будет постоянно. Я только не понял, как он складывается, поэтому врать даже на этот счет не буду. Адаптер, живучесть, ну, так, мистическая зарядка. И мистическая благодать. Массовая зараза может быть Заменена на Обтекаемость Вот честно спорное утверждение Я бы наверное заменил на Поток Я сам учитываю что у нас вновь и вновь Поскольку стоит слепая ярость У нас всрата энергоэффективность Причем в хламидию И да, у нас 150 энергии, поэтому в случае игры через 2-1 все те же яйца. Даже не в профиле, вот прям в анфас. Внимательно, мать твою, выбирай, куда кидать личинку. Тем более, Ренш у нее, ну... Не то чтобы максимально крут, Можно, конечно, ранж забафать еще больше, но смысла в этом уже немного. С другой стороны, с таким-то уже, если есть 20 плюс метров на личинке, шанса ошибки, ну, минимально. Если только заразок останется не в ту сторону. Подумаешь, блин, не по той кнопке попал. Опять же, любая аура сюда вкатывается, это уже как отформишь. Хм. Но опять же, если заменить на обтекаемость аук на заразу, то, скорее всего, это... На тот случай, если ты играешь не от оружия, а именно от скиллов Так будет надежнее Так будет надежнее И вот тут в игру вступает кошак В принципе, есть примерно 1 к 6 шанс, что кошак бафнет именно на шанс крита А если у тебя пушка уже... Забилдовано в Крит Плюс еще АОК отработает Твою-то мать Какое там будет веселье Ну и в качестве такой вот Наверное все-таки АОЕ пуха Кроме Огриса Ну или Брамаку, Я мало что вижу Вот прям чтоб вах Пента еще возможно Ну крайне специфическая херь Еще какая-нибудь ракетница если мы говорим именно про основную буху. Игрока-то, может быть? Не, херня какая-то. Ладно. С Нидусом мы разобрались, а с остальными мы встретимся в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел, и до свидания. Только лайк с подпиской не забудь. И колокол, колокол. Видосы я буду выпускать очень и очень часто, не забывая об этом.